Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Вести Волкон и я Вичезар. И сегодня мы продолжаем с вами ведическую концепцию здоровья. В прошлый раз мы с вами разобрали духовную анатомию эндокринной системы, дыхательной системы и связь их с тонким миром, как взаимодействуют наши органы и системы с тонкими планами, с божественным планом и переход его на физический план. Сегодня мы с вами поговорим о пищеварительной системе, которая связана также с усвоением тех энергии и информации, которую мы получаем от еды, от грубых эманаций, от тех физических планов и переваривания этой еды в нашей повседневной жизни. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. В первую очередь надо сказать о том, что к пищеварительной системе входит а, в та же носовая область, которая чувствует запахи, ротовая полость, в которой находится язык, который чувствует на язычок. Берем мы обычно то ощущение, испытывая вкусовые и считывая информацию. Зубы, которые пережевывают пищу и дает ей возможность через а, пищевод поступать в желудок. И вот все эти органы, и в том числе и язык, разбитый на определенные части, принимающий определенный вид информации, и зубы, которые связаны с различными органами и системами по каналов, все они участвуют уже в процессе усвоения и переваривания той пищи, которую мы получаем извне. Следует сказать здесь о книге "Здоровье" Галины Шаталовой, которая говорила о том, и провела массу экспериментов о как раз принципах питания. Сколько человеку нужно вообще пищи в день. И она утверждает, что вот размер желудочка, вот эта горсточка ладошками, которые нашими соединена, вот столько пищи нужно человеку в день. Причем растительной пищи. И растительной. И проводя много экспериментов, исследуя выносливость, силу выносливости человека в беге на дальней дистанции, все эти эксперименты подтвердили, что человеку немного надо физической пищи. С нашей точки зрения, которую мы подтвердили 30-летним опытом исследований, говорится о том, что вообще человек от животной пищи растительный должен переходить медленно и постепенно, дабы не нарушить своего физического здоровья. И этот переход связан с тем, чтобы организм перестроился, чтобы он вырабатывал те гормоны, ферменты, медиаторы, которые бы постепенно, постепенно, постепенно заменяли ту энергию, информацию в органах и системах связанную не с животными кодами, которые деградируют организм, приводят его к животному состоянию, а в сторону как раз роста духовного и облика человеческого. Об этом говорится во всех конфессиях, во всех преданиях, во всех философиях. Откройте, что шестой день творения Библии, что шестой день творения в Торе, что в Коране. И все говорится о том, что, переходя... В тонкие планы человек получает наслаждение от вкушения растительной пищи. И далее. Вот здесь следует сказать два слова о том, кто готовит пищу и как мы ее воспринимаем. Здесь уже в следующих наших выпусках и книгах мы будем рассказывать как раз о питании, о приготовлении питания. Как, должна, как должно быть готовится питание, как женщина, жена или мам, матушка готовит питание с энергией, которую она вкладывает ее. Которая уже служит той информацией, усваиваемой тем, кто эту пищу употребляет. И вот мы с вами, возвращаясь к пищеводу, в котором много отделов, он как труба. которые уже распределяют и усваивают, и разносят информацию по органам и систему. Первичную информацию снимают. И она разносится по... И в желудок, и в двенадцатиперстную кишку, и в поджелудочную железу, и в почки, и в тонкий кишечник, и в толстый кишечник. И здесь мы с вами видим, что поступление пищи в желудок. Что такое желудок? Это переваривание той энергии информации, на духовном плане которую мы воспринимаем. И вот когда человек не переваривает внешнюю энергию информацию, у него желудок начинает воспаляться или угнетаться. В той или иной мере, как человек эту информацию усваивает. И та еда, которая поступает, то есть пища в желудок, плохо переваривается. Главный принцип питания, которым мы для себя определили, это разделить питье с едой. Еще Ломоносов писал, что славяне питались простую сухую пищу. Потому что, когда вы смешиваете воду с сухой едой, у вас получается вот здесь, в желудке, она как помойка. И у вас только токсины вырабатываются, и мало энергии, информации, и в том числе полезных веществ, всасываются в кровь. И у вас вот эти излишки, которые должны быть после нормального переваривания, выходя через толстый кишечник, ну, проходя по пищеводу, по толстой кишке, тонкому кишечнику, и выходя наружу, то есть выводящая система, она должна быть нормальной. И по биоритму, который мы с вами рассмотрели в прошлый раз. Так вот. Здесь желудок. Желудок связан, опять же -таки, с чистой энергией, с кармическим надзором, с эпифизом, который воспринимает и распределяет тонкую энергию с тонкого плана. Здесь вот в двенадцатиперстную кишку, о котором мы также в прошлый раз говорили, каждый грех или каждый добродетель также имеют свои отделы, которые усваивают ту энергию, которая несет питание. Желудок, естественно, связан и с поджелудочной железой, и с тонким кишечником, и с толстым кишечником, и в свою очередь с печенью. А печень с желчным пузырем – это вся система единая, которая работает в гармонии друг с другом, усваивая энергию, информацию, которая поступает от еды. Если это правильная еда, то все полезные вещества – начинает всасываться в кровь. И кровь наполняется энергией, информацией, которая разносится, как мы говорили ранее, по органам и системам, наполняя ее жизненной силой. Вот еда для чего нужна? Она дает жизненную силу, работоспособность нашему организму. Физическая еда только 10% дает энергии организму. А 90% как раз дает у нас при принятии той энергии от Солнца, из космоса, от Земли, о которой мы с вами говорили ранее, когда мужчина получает 60% энергии космической или от рода своего небесного женщина 40%, а и наоборот земной энергии женщины 60%, мужчина 40%. И вот это гармоничное взаимодействие мужского и женского начала дает гармонию произведенному ими в супружеском союзе Чаду. И вот эти все наши энергии, информации, поступающие с едой, и призваны дать силу, дополнить силу той тонкой энергии, которая в нас поступает, физическим планом, перевариванием этой еды и всасыванием ее и увеличением наших жизненных сил. И вот здесь как раз желудок является одним из основных органов переваривания и информации, энергии и первичном переваривания пищи. Далее, через двенадцатую перстную кишку, которую мы с вами рассматривали, он поступает в тонкий кишечник. Тонкий кишечник усваивает энергию внешнего мира, тонкий кишечник это как второй мозг. Он, в принципе, заменяет его. Он такой сложный, длинный достаточно. Дальше грубые, отрицательные энергии он тоже может воспринимать, усваивать и распределять. Менее грубую, тонкую обработку и добрых дел воспринимает тонкий кишечник. Дальше он суммирует это все. Дальше он связан со слепой кишкой, куда все шлаки отрабатываются. Если их очень много, то слепая кишка начинает болеть. И вы знаете, ее удаляют. А удаляют, продляют себе воплощение на два воплощения вперед. Тонкий кишечник также связан с легкими. И вот эта вся его работа связана с переработкой информации энергии. И он ее может оценивать как наш головной мозг. Друзья зритель Вячеслав задает нам вопрос: от всей политики властей, от того что происходит вокруг него, у него создается апатия и он ничего не хочет делать и не, вы, не видит выхода из создавшегося положения. Еще раз хочу сказать, вспоминая молитву оптинских старцев, на все воля бога или богов. И каждый из нас по незнанию, по невежеству, не зная куда идти, чего делать, должен обязательно идти по духовному пути развития, изучать его, изучать нравственные правила, изучать коны по ссылке вы посмотрите на них и пытаться пытаться следовать этому пути, иначе вы начнете их деградировать иначе, иначе вы впадете в уныние в тоску, а это смертные грехи, которые приведут вас к деградации и снисхождению по вектору, падение духовного. А куда вас судьба тогда завезет, никому неизвестно. В христианстве называют адом, а в других цивилизациях каких-то там тьмой и так далее. То есть ваши страдания усугубятся, и это однозначно без этого никак не проходит. Вы или поднимаете сверх под духовным пути, или падаете вниз. Или как у мастера и Маргариты Часть времени вам дадут отдохнуть душу, потому что они устали. Далее у нас идет толстый кишечник. И толстый кишечник это достаточно серьезная система, серьезный орган, который связан непосредственно с выводящей системой, выводит излишки той энергии информации физических переработанных веществ, которые сформировались, проходя по пищеварительному тракту. И вот... Вы знаете, сколько много проблем возникает, например, с прямой кишкой. Прямая кишка болит, она там вываливается все из, извините, заднего прохода. И с чем это связано? Это как раз связано с нашими родовыми связями с нашим земным и небесным родом, когда они начинают прерываться, когда мы не следуем духовному пути, не связываемся со своими небесными родственниками и не знаем своего земного рода. Ну так вот, если мы посмотрим на толстый кишечник, то также обратим внимание, что он связан с гипофизом и эпифизом, связь с тонким планом. Он связан с надзором и с кармой, и все органы этой о которых мы говорим, связаны и с тонким планом, и с кармическим надзором, и с той чистой энергией, которая поступает к этому органу. И проходя через эго, формируя смешанную энергию, информацию, она распределяется вот по толстой кишке. Связь с поджелудочной железой, связь с селезеночным узлом. Толстый кишечник, в свою очередь, связан и с печеночным узлом. Из печенью, потому что она также является органом, который усваивает и передает информацию от нашей пищи. Данный узел связан с лимфатической системой выводящей, о которой мы с вами еще будем говорить. Затем с слепой кишкой, связь с суставами ног и с тонким кишечником, и здесь уже идет. Также информация в аппендикс или в слепую кишку, о которой мы с вами ранее говорили. Так вот, толстый кишечник ⁇ это выводящая система той пищи, которую мы с вами приняли. И если эта пища правильная, то в определенное время, утречком, у вас она должна выводиться через прямую кишку в виде какого-то вот выхода нормального. Не должно быть ни запоров, не должно быть каких-то недоразумений, ни жидкого стула и тогда это нормальный вывод а, того физического остатка, который остается после усвоения, опять-таки подчеркну той энергии информации, которая несет в наш организм пищи, которую мы употребляем. И подчеркну, что все-таки эта пища должна быть растительного происхождения. Напоминаю всем шестой день творения. И Бог дал в пищу человеку и животным, каждое плод от растений и траву. О заболеваниях, которые возникают вследствие плохого усвоения пищи и неправильного питания, и работы всего пищеварительного тракта, мы поговорим с вами на семинарах более подробно. И посмотрим причинно-следственные связи, какая еда нами усваивается, какая плохо усваивается. А более подробно мы будем это излагать в наших книгах, которые будем выпускать. И расписывает все подробненько, как, что, от чего зависит. И вот эти все взаимосвязи по системе пяти элементов, Взаимосвязи тормозящие или побуждающие органы работать активнее. И по системе как раз биологических часов. Кстати, здесь я хочу остановиться на том, что мы разобрали суточные ритмы, как, по которым работает наш организм. Но... Проводя исследования с дезактивацией радиоактивных отходов, небольшое отступление сделаю, вот здесь, недалеко в Жуковском, мы показали, что радиационный фон, который исходит, например, от источника, использовали, есть такие приборы, лиутри в самолете, датчики обледенения, там стронцы 90 у него период полураспада около, по-моему, 70 лет. Так мы этот период полураспада и сократили до двух недель. То есть источник излучения стронций 90 излучал 20 микрогин в секунду. Это очень высокие. Мы довели его за 2 недели до единицы. Это вот по той технологии, которая нами доступна. И которую вы по ссылке можете посмотреть. Те приборы, устройства, которые мы предлагаем вам использовать в повседневной жизни. А теперь... Рассмотрим мочевой пузырь как выводящую систему а, пищеварительной системы нашей. Естественно, он играет очень важную роль. Я о, в одном из уроков напоминал, что вот у меня лично проблема была с раздражительностью. А с раздражительностью, не вернее, не сдержанностью, связана как раз вот мочевой пузырь. И мочевой пузырь, когда вы не он напрягается. Как мы говорим для всех органов и систем, связан с центральной нервной системой, с кармическим надзором, и мочеточник, левый мочеточник, правый, и его э, входящие и выводящие связи мочевого пузыря, они усваивают ту энергию, оставляют э, полезную в организме, и выводят ее в виде урины, и вы знаете, что все анализы у нас медики берут и определяют, сколько солей у нас в урине, сколько там есть ли лишние или каких-то еще веществ. То есть по ней делаются анализ, здоров ли человек или нездоров. Так вот, как раз мочевой пузырь играет очень важную роль, так как он связан с сердцем, его связь непосредственно вот мочеиспускательный канал. То есть материально выводятся токсины в виде каких-то лишних токсических веществ через урину. А эмоции, возникающие как раз вследствие напряжения мочевого пузыря, это как раз а, несдержанность. Вот которую я вам говорил на прошлых уроках. У меня была одна из основных проблем работа с несдержанностью. Надо вот как раз с этим работать на духовном плане. Вот это... Главное, то, что я хотел сказать на сегодня, о той выводящей пищеварительной, то есть усваивающей энергию информацию от грубой пищи, от тонких планов, и все это связано, все органы системы с тонкими планами, с тонкими эманациями, оцениваемыми а, центральной нервной системой и а, чистой энергией, которая входит, контролируемой кармы, которая побуждает нас правильно или неправильно, то есть как совесть работает карма. И в данном случае вот вся эта система должна гармонично работать. А ее гармония связана с чем? С нашим путем духовного развития, в котором мы ставим цель как духовное развитие. И в нашей жизни мы должны соответственно своему уроку или судьбе, предназначенному и написанному нашей душой на это воплощение. На этом, дорогие друзья, разрешите с вами проститься, подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего хорошего, до новых встреч!